Всем привет! Макс Риск. Эм, это такая вот мини-рекламка. Ну, не знаю вообще. Окончание сезона. Это типа того подсказка для начинающих. На канале Риск Старт зуба зубом Так, сезон приближается к концу. Не забывайте потратить все билеты за сезон для его завершения. Срок 20 часов 20 минут. Офигеть. Тут есть такой значок, как и на YouTube, когда кидают вам страйк там и 4 там свисткам сейчас свисток предупреждение вот Нажмем магазинчик потом идет зеленая карточка желтая карточка и красный вас банит канал всегда опасного опасно очень ну был такой раз когда доходила до этого не ну красную карточку не доходило это раньше доходило карты красной карточкой вообще не было Её недавно добавили, 2019 год, а мой YouTube канал удали 2018 год. Ём, сколько я уже год прошло. Два года. Так, значит, давайте три часа. Потому может 13 часов. Да, потому что. Так, давайте передней чем ролик. Подпишись на канал, поставь лайк. С этого канала получится очень хороший контент. Давай. На фазе упадает, смотри, фазе, вау. Ну блин, уже что получше. Кстати, давно у меня не упадало персонажа. Раньше как-то часто, сегодня как-то не так уж часто. Может быть, э, зубы экономят мне персонажей, что я не забирал этих всех и не с него так много. Неужели, а ну-ка, 3, 4, 5, так давайте пропустим, 6, 7, 8, 9. Ух ты, -мо! даже половина. -мо с этими зубастерями. Запишите в чат, чем дело? Неужели нужно создавать еще один аккаунт и там уже еще половину персонажей собрать? Ну может даже 10 аккаунтов. Получится собрать всех персонажей без доната. И будем так играть э -э, на разных аккаунтах. Как думаете, ну можно устроить? В общем это серебряный тутучок. Подпишись на канал, поставь лайк и смотри. У тебя упадает наконец новый персонаж. Пожалуйста. Oh, блин новый предмет дефибриллятор что за дефибриллятор Ну это знаю дефибриллятор это для того чтобы спасти какую-то жизнь ну там бывают случаи так быстро быстрее оживление товарищей по команде при приближении к ним oh. Ё моё это же хорошая битва, соло. Какой соло? 5 на 5, вот. Там всегда там убивают. Так, берем, ух ты. Так, 3 часа, 2 часа. Все-таки, соло, синяя, 2 часа, 18 минут. А, 18 минут, добавили 18 минут. А зеленая, 3 часа, 18 минут. Было по 3 часам. А теперь добавили 18. В общем, берем заряд и идем в парный бой. Так, ну все, показывал, вот его типа, то Так, куда добавлять увлять? Явно, ж не копьем. Вс ⁇ Ну и все, пошел я, живите их персонажей, только подожди. Так, чай, чай нужен, как по мне нужен. Знаете, как-то я не беру оружие, все-таки бегун. Да, по-моему. Если бегун, то беру чай для начала. Не нужно. Не нужно. Вообще пока что не нужно. Мне и так быстрые ноги. Так, ну все, по-моему. Дробовичок нужен. Для того чтобы хоть остановить какую-то любую атаку и все по моему ну по моему да лук хоть не хватает там все давайте все перепройти и подождите ух ты она серебряная кстати так что у нас еще есть серебряная ага уколочек там не так уж и много хп чтобы уколочек использовать так бомбочку не нужно но все для дополнения пошли теперь 5 на 5 с рандомными игроками если хотите, чтобы я с вами сыграл в 5, 5 да, то пишите в комментариях. Опа, на, я не ждал. Тут... А, это Никс, понятненько. Там кто -то есть, смотри. Пропустил ты. Ой. Это у меня ли у тебя? Кто так быстро берет все дело? Почему за мной идет? Ты не понимаю этого чувака. Пошел вон. Ты что, прикалывайся? Давай туда... Вот что делать, блин, давай разделяться, ты чё Моли разделяются. Не понимаю, как играть. Ну позже, не иди за мной. Ну позже. я хочу собрать сам, доказать свою верность. Блин, а как так? А почему ты так два раза быстро собираешь? Вот не пойму. Поэтому это я два раза быстро собираюсь, Всё таки я могу лечить два раза больше. Окей. Я соберу вам оружие, потом иду к вам и буду вам регенерацию включать. А вы там ждите четыре против всех, ну ладно. А, ХП нужно. А, заберу. Там возможно будет оружие. Так, иди сюда, куда убежал? Дравучок, Так, отлично. А, вражеский. Так, подожди, СТП. Куда пошел? Там уже бой. <смеш> Замес начинается. Ну, если вас убьют, то я прикрою регенерации, так что не волнуйтесь. Нет, пока что не страшно так куда мне идти нужно атаковать на кого-то чтобы они тоже атаковали на наших я регенерировал и спаса им жизни опа на... Ра... наконец-то там так подождите вот, нужно спасти да окей смотри бам спас че прикалываешься снова умер бам сейчас спасу еще раз блин. я не понимаю а что не так мы не можем их спасти нужно прокачать теперь ю мою что за замес такой безумный? Брюкс такой стоит. всех убивают. Специально такие. Может быть нужно брать и другое что-то, да? Укусы есть, у лук есть, у Брюкса. Офигеть, лук есть. Подожди, стопай, откуда лук у него? А что, у Брюкса есть лук, я не пойму. Там есть стрела такая. Если у него есть лук, то почему у меня нет? Или это копье? Ладно, все. Понятно, что это все ерунда. Нужно... Не, ну конечно нужно что-то придумать для логики. В одиночной битве так полегче, чем на 5 на 5. Если у вас есть свой команда, то нужно придумать отдельный персонаж, во-первых, во-вторых, придумать предметы отдельно. А если вы просто так зашли случайно, да, те этого, то берите, что есть. Да. Так, копьем Так вот. Чайчик. Чайник нужен. Как по мне, нужно теперь сваливать там куча предметов, блин. Кстати, а тут куча предметов говорят нам не найдены, а вот э, только только события, в смысле? А, подожди, только события. Вот это хочу, бинта а не хочу. Вот мне найдены косточку тоже хочу. Все так говорят, косточек самое классное. Ну покажите мне ее, не сомневается в этом. Так, ну что, Моли, покажи себя. Вот в этого давай. давай, давай, давай. Угу. кукол, 974. Давай еще парну бой. 5х5. Точнее, 5 против всех. Пиши в комментариях, какой бой тебе очень понравился. 1 на 1. Один против всех там, в общем, да, разделимся, там там скин на столкновение. Столкнулся. Или же 3 на 3. Там у нас что-то еще есть копеек какой-то. А, Там палку выкинул сам. Собрал, выкинул. Так, пойду-ка я соберу. Так и регенерация не нужно. Пошли вон, блинчик. Ну блинчик, ну почему меня вырубает? А ну иди сюда. Ладно. А, сколько никсов. а сколько никс. мой я меня бросил. Оли. Ну блин. Ну как так? Спасибо, да. А то бы не увернулся бы, нет. <с> так опять что происходит. В общем, пиши в чат, почему так происходит. Так все сейчас Я сейчас не увернусь. Да, точно. Сейчас я не вернусь, и я умру, как всегда. Так, пойду сюда, ага, там пушки есть получу. Капец, что происходит. Так, ну давай еще хпшку. Пойду-ка я тоже помогу. <с> Стой. возьмем пушку одну. а бери, пушку. Да, блин, ну почему? Ну почему Джейн какой-то там, не знаю. Почему то умер, почему то меня отображаешь и не пойму. Так, у нас есть тут Джейд. Давайте так вместе и собирать. Вот это будет классно. Вот, гайд для новичков. Я хоть только что понял. Да, достал ты. Такой, ну и что? Ну и что? Я не знал, все, отстань. Я соберу левую какую-то там. Вырубил. Я его вырубил, отлично. Видишь, какой молодец. В общем, да, на рамду. Нажимал кнопки, и всё, я выигрывал. Тем самым. Такой флаг сдаюсь, я такой... Видишь. О, Лего, смотрите. Всем Лего, отлично. Вот так нужно идти и собирать эти штучки. На да? кого она, регенерация? И не экономить регенерацию. Потому что их так по-моему, Как по мне, да? лагает так сейчас буду прикрывать вас ба давай давай давай еще Бам! не знаешь что происходит Бабах! не генерация но ну, все спас тогда все спас не, не выйдите иначе не спасу снова так давай давай давай пытайся <г tang -1> <с behave> не знаю, что происходит я буду сверять хп как-то сможете, но ну, значит нет. Так, ХП нужно собрать, окей, блин. Лагала. Один чувак умер, один чувак умер, где он? В общем, прикольно вышло. Где-то чувак умер. Это канал Рикс... Риск Стар, подписывайтесь на канал основной Макс Рис ссылочка. Продолжение это уже безумие. Всем удачи, всем пока.